Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? У меня хорошо все. Как у вас? А пойдет. А вы где находитесь? Такое помещение какое-то? Какое? Ну не знаю. Почему так вздыхаете? Влюбились в меня, да? Конечно. Если что, я холостой. Да? да? Я тоже холостая. Откуда будете? В данный момент в Москве. А так, а родом откуда? Великие луки. Mm -hmm. Я тоже в Москве живу. То ничего себе. может, как-нибудь встретимся? Ну у меня график такой, я вахты приехала. Да, блин, после вахты останешься у меня. Что замуж позовет? Все может быть в этой жизни, знаешь. Все может быть. А? Не хочешь что? Ну, как вас зовут? Давайте, Давайте познакомимся сначала. Саша, Саша зовут меня. Саша, у меня Кристина. Очень приятно. Сколько лет вам? Мне 29. Мне 35. Ничего, что я постарше так немножко? Ничего. Ничего. Ну что, номерочек напишешь мне? Хорошо, сейчас общу. созвонимся, увидимся. Может, это любовь с первого здания. А все может быть. Да. И сколько работаешь? Месяц на месяц? Ну, я уже месяц здесь нахожусь. А пришел номер телефона? Я да, просто в этом приложении. Да, да, да, пришел, пришел. Угу. Месяц в рабстве. Месяц... Ну как понять, месяц работаешь или два месяца работаешь? Вообще вахта сорок 45 смен. Ну, а, плюс нет. выходные. Вот сегодня выходной у меня. А это комната ваша, да? Это комната ваша? Да, мне хостел снимают. М -м -м, понятно, понятно. Кем работаешь? Блин, А я кушать люблю. Живот если что. Будешь готовить мне? утром Обязательно. Я утром в одиннадцать только встаю, чтобы горячий чай, блины там. Да? Вы должны знать сеть ресторанов «Теремок». Ну-ну-ну-ну. No, там, no, no, no. да, работает?